Летом в жаркие денечки побалуйте себя удивительно вкусным домашним ежевичным мороженым этот десерт очень легкий вкусный и низкокалорийный так сказать девчачий вариант мороженого мое первое домашнее мороженое долго я готовилась к его приготовлению смотрела рецепты у друзей сначала хотела приготовить просто пломбир а потом не удержалась и добавила свежие ежевички для вкуса и цвета результат меня порадовал а рецепт его приготовления самый простой, какой можно только себе представить. Вместо ежевики можете смело использовать любые ягоды. С магазинным даже и сравнивать нечего, попробуйте и убедитесь в этом сами. Список ингредиентов в конце видео. 1. В большую емкость отправьте ежевику с четверть частью сахара и соком лимона, готовьте на медленном огне под закрытой крышкой в течение 20-25 минут. 2. В отдельной емкости нагрейте нежирные сливки с оставшимся сахаром. Размешивайте смесь венчиком до полного растворения сахара. Параллельно на медленном огне нагрейте тяжелые сливки. 3. Миксером взбейте желтки и, не переставая взбивать, добавьте теплые сливки, в которых растворяли сахар. 4. Снимите ежевику с огня, процедите ее через сито. Подпишитесь на канал есть еще много вкусного. 5. В нагретые тяжелые сливки постепенно вмешайте смесь с легких сливок и желтков, после чего добавьте сок с ежевики и тщательно перемешайте до однородности. 6. Оставьте смесь на столе и дайте ей полностью остыть, после чего переложите в контейнер и отправьте в морозильник. Через время достаньте мороженое, перемешайте и отправьте еще на 2 часа в морозильную камеру, если же у вас есть мороженица, дела пойдут куда быстрее и через 30 минут вы будете наслаждаться вкуснейшим десертом. Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь, о составе нашего блюда. Ежевика 1 килограмм. сок лимона, половина штуки сливки 400 миллилитров 10 процентов жирности сливки 400 миллилитров 30 50 процентов жирности желтки 5 штук количество порций 1 2 комментируйте подписывайтесь лайкайте подписка гарантия того что не пропустите свежие вкусняшки до свидания друзья